здравствуйте друзья в этом видео мы с вами посетим рынок города алании его рыбную часть и часть там где продают овощи фрукты посмотрим цены сравним эти цены с украинскими ценами ну и сделаем вывод насколько нам выгоднее покупать продукты в турции по сравнению с украиной смотрим мы подходим к так называемому рыбному рынку в Алании сейчас мы с вами посмотрим какая рыба есть в продаже какие цены затем отправимся на овощной и фруктовый рынок и тоже там оценим насколько выгодно нам здесь делать покупки по сравнению с Украиной у нас здесь свежая рыбка лежит во льду и мы просматриваем что здесь и как здесь и овощные ряды вот только-только раскладывают вот здесь мы Обратили внимание на такую рыбку. Вот она, как что-то типа барракуда называется. Ага, вон она там. Да, и эту баракуду мы заказали. Взяли полкилограмма. Сама она стоила нам 50 турецких лир. И тут же нам ее почистили и мы отнесли ее в ресторан и в ресторане нам ее пожарили все это нам обошлось 70 турецких лир это 140 гривен за полкилограмма свежайшей жареной рыбы вот он ресторан сюда заносят уже очищенную продавцом рыбу и жарят 15 минут и рыба готова а вот мы друзья на восточном рынке в городе Алания это что-то это надо видеть вот смотрите какие цены и какие продукты вот нормальные помидоры по 7 турецких лир это 14 гривен. Привет. Вот виноград. Киш-миш по 15 турецких лир. Это 30 гривен по-нашему. Прекрасные яблоки за 8 лир килограмм это 16 гривен вот арбузики по 10 лир килограмм то есть 20 гривен да тут даже по 8 то есть по 16 арбузики ну например кабачки но ну, это дороговато 18 турецких лир но ничего вот здесь вот бананы и по 25. Морковка по 10 лир. Ну это 20 гривен наши. Вот зелень. Пучок по 5 лир, по 10 гривен. Хороший пучок. Идем дальше. Сегодня базарный день, поэтому народа много. Вот картошка нормальная картошка по 10 турецких лир 20 гривен килограмм лук тоже по 10 тоже по нашему 20 что еще нас интересует ну, так в основном да, вот баклажаны Тоже по 10 Великолепные Так что Вот такие вот цены Конечно, они намного ниже Чем у нас В Украине Вот еще Интересные Цены на кукурузу Значит 20 Турецкий лир килограмм вот ну что как бы в основном мы посмотрели что почем такие вот цены вот перчик он сладкий по 12 это горький по 20, да. Окей. Ну, все, друзья. Виноград еще, да? Виноград мы купили. Так вот мы здесь скупаемся. Винограда я вам пока не показал, но где-то он есть. Здесь вот рядом Чурчхела. Черчела достаточно жирная. Вот такая вот. Смотрим. Это по 15. Отлично.